Не пропускайте вступление, потому что дальше На протяжении ролика моих вставок не будет А вначале я оглашу очень важную инфу Здорово, это нарезка стримов Которые проходили на моем канале совсем недавно Из-за вот таких вот моментов, которые вы сейчас увидите Стримы мои становятся Отдельным видом искусства, потому что Там максимальное количество экшена, которое Только может быть. Крайне рекомендую на них Заходить, просто даже смотреть Потому что вы определенно что-то найдете смешное Для себя. На вопрос, когда они проходят Отвечу очень просто. Когда у меня ролик Выходит на канале, я обычно говорю об этом в начале ролика, мол заходите на стрим после этого видоса ссылка в описании, ссылка действительно в описании, вы переходите и начинаете ждать стрим. На стримах мы или же просто сидим общаемся, или же играем в Garry's мод, или же донатеры портят мне игру как только могут. Все новости канала, в том числе стримы, видосы и лайв-контент будут публиковаться в моем телеграм-канале, я его недавно завел, так что жду вас всех там там можно намного удобнее и лучше пообщаться, чем в ВК. Дело в том, что в ВК я появляюсь достаточно редко а телеграм мне намного удобнее в плане модели канала а также общение между собой с кем-нибудь знакомыми или же с подписчиками так что залетайте туда будем там постоянно сами сидеть да будет рдм не надо рдм я же говорю не надо рдм смысла нет с этим справляется и так аудитория сервака какого-либо правда что на батайске в 90-х также было как на амбреле было хуже Ребят, зима уже кончается, О, хуй, тут снег еще не растаял, не могу понять. Близерная Боброкрафте воинское приветствие пить людей мечом, который ваншотает. О. Нихуя себе. что это? Два пути на вас, нон-РП. Нон-РП? Да. Так я не был вообще в какой-либо РП ситуации. Я просто ходил по серверу. Как я могу. РП как-то нарушить, если я не участвовал в РП-ситуации. Начинается, блять, КВН. Ты, по-моему, перепутал. Ну, переп... есть? Ты, по-моему, перепутал, это не я был. Я сейчас только что бегал по улице, и все, Пробежался по бедному району. Сейчас, подождите. А ты можешь напомнить, где это было? Ты сейчас это с такой уверенностью сообщаешь. Точно или ты прикидываешь? Я не пойму, вы что от меня то хотите, ребят? У меня как бы мог бы быть сейчас рп процесс какой нибудь хотя для тебя нам была игра какой-то РП процесс. Все, жалобу закрываем этого человека, который пожаловался, убили. Так, Тиша здесь произошло убийство, убийство и мне нужно вызвать сюда полицейского кто его убил я не знаю убийца скрылся сейчас он находится в классе теологии есть блять что ты за администратор посмотри кто его убит сейчас что листья есть я понять не могу ты еще вообще не сейчас ты вроде когда я тебе подожди. Я. где Я не хр... ебу, кто кого убил. Посмотри, логи, отпусти меня, дай мне поиграть. И все. Пропала. У меня Все, да отпускай мне, дай я поиграю дальше. У тебя микрофон какой-то, тебя знаешь, но не лучший микрофон. Чего вы от меня хотите? Хуля тут делаю. тебя. Да ты ахуера, я тебя забаню, пидорас. Да что ты его Я салогом всех не Давно пора. Сука, как вас набирают, блядь, по объявлению, что ли, в администрацию, блядь. Меняй ник, меняй ник, меняй ник, быстрее, чел, который ебашит, блядь. Он опять пришел. блядь. <свист> да хуешь 15? Это да, охуел. Пошл нахуй! Чат-то привет. <свист> привет! Пошел нахуй! <свист> <свист> Приемный <не> хуй сок! <свист> я <свист> привет! <свист> <Я съебал. свист> <-то>, дай ему <свист> слово! Дай ему слово! Дай ему слово! Подожди! Давай, говори, администратор! А, <свист> че нахуй привет! Я не того тпхнул! -то еще меня очень надо. <свист> блять, это еще не того-то пиздец! Чат привет, я вас ливлю! Как дела, чел? Какая-то хуя. Отпусти меня с разборок нахуй, и Нахуй, мусор. Блять! нахуй! ты Мусор, блять, блять, блять, блять, блять, блять, там, блядь, опасно находиться, да пиздец. Блять, ч нахуй творите? Ну ч за пиздец? Я тебя тещу, дядя! Он ему по телефону звонит, угрожает, блядь, пиздец, за него, сука? А, Ник, я твой. Я, блядь. Я опять его вс творим, боже. Идите нахуй. Пиздец. Все, закончилось шоу. А ты ты блаженный или очень блаженный, я вот стою перед тобой. Ты че не можешь тапнуть меня? Бля, робот какой-то, опиздец. Отпустите меня нахуй с разборки, хули я тут делаю, столько времени, этот весюр наблюдаю. И шо, блять, где я? Алло, нахуй, куда у меня тапаете блять я в космосе, нахуй. Я сейчас уссусь отвечаю, я пойду сейчас через какое-то время поссать. Тепните меня, блять, обратно. Че я в текстуре делаю? Я в текстуре, сука, что забыл, блять. Идиоты, ёбаные. Сука. Ебать, ему четыре дяблу пили. Блять, Нихуя, блять, это что, это охуенно или хуёво, блять? <с like <с а я, щел, я ж забыл сказать. Это не ты меня схораблял за него. Ну бывает, такое бывает. Сзади? О, ебало, Сейчас у тебя сзади тебя. я окажусь, понял? Я нарный пират. Без тебя. Без тебя. Он даже войти не может в дверь, дал поёб. Хочет, как ломба-то? плохо одиноко. Вот так вот, вот, вот так идёт, от... а потом вот ю убивает. Кому, сука, плохо? Я вас хуярю. Я вас ват, убил нахуй. Блёд, Блядь, Ребят, я молчу, не могу это комментировать. Это просто пизда. Что за хуйня? Я в Захуя, куда попал? Это пизда просто! Нас меньше осталось. Это что за эвент? Это еще ивент говорит. Спасайся! всего лишь один Что? Ребят, микс -пам. вот здесь, на Хейл 2, это вообще отдельный вид искусства, на самом деле. Стоять? Да я чё, блять, лежу вокзал. что ли? На вокзал. Быстро. Я У меня поезд 642-й, да Гагр, блять. Батайск Гагры. Вернулся обратно в здание. Почему? Это тот же гурды. Не понял. И ты стоять! Ты пошел в здание. А что? А что? Я его отвлеку. <связывается> Обратно на вокзал взяли форму гражданских. Вот всякий случай. мать мать тут следующий. Я. Нахождение группой. к всем. Всем Так ты оскорбил меня, Это субботник, мужики. Вставай на верху. Это не все понятно у этого нет неправильно но солнце я сейчас чекну какой саундпад? можешь сосать нехило можешь дать горили, а я и дальше буду трахать подругу-люду это саундпад разве? ааа я понял хорошо так что мы с ним сделаем да подожди нет а ничего он не делал можешь перешел к нему такая а? а ты вообще за причем? ты видел? это... я, ая я Ребят, умный дом заработал, умный дом. Все вокруг умный, один я, сука, тупой! Заебали, блядь, я им уже 300 раз говорю, что я просто стоял рядом. Здравствуйте, я за замещал а я могу подсмотреть почти. Ну-ка встань! А, ой, это, блядь, учитель все, я побежал. Пожалуйста, поставь оценку. Я буду хорошо себя вести. Я тебе сейчас клизму, блядь, поставлю, если не отойдешь отсюда. Ты мне угрожаешь, что ты мне угрожаешь? Ты своей жизни сам сейчас угрожаешь. Сейчас тебя ботаники отпиздят, понял? Мудохайте его, мужики, мудохайте его. Мудохайте, качка... Я постою, посмотрю. А женская общага где? Есть там трусы-доры или нет? Стоит в, в курсе, нет? Нет. Самец вышел на охоту, девчонки, вылезайте. Мужики, все быстро в туалет минифит парить, блядь. Доставайте минифит! Вычеркиваем. вычеркивайте вахтера, он сейчас меня вытащит. Ребят, держите. Навалились мужики. Мы еще не допарили, отъебитесь Потом на Украина. Всегда у нас на за конец. Артур Машковачков РОСИЯ <dirlands> стол переговоров Фото в цвете Блядь, плохо, подождите Гарик словил, мужик, подождите